привет всем кто зашел ко мне на мою страничку на ютубе сегодня я порадую вас новой куколкой из силикона экофлекс, экофлекс американского она светловолосая голубоглазая девочка симпатичная достаточно миленькая сейчас мы ее разденем и посмотрим как она выглядит без одежки достаточно она мягенькая гибкая когда раздеваете такую куколку надо быть очень осторожным с ее ручками потому что силикон конечно растягивается но всему есть предел сейчас мы достанем ее ручки одежду она носит такую же как малыши где-то от 2-3 месяцев поэтому всю одежду можно приобрести в магазине для детей У нее есть функции. Она пьет и пишет, как и все почти наши куколки. Снимаете, когда тоже через голову надо поддерживать головку, чтобы ничего не повредилось. Значит, ей можно покупать сосочки. Сосочки лучше брать небольшие, чтобы в ротик аккуратно помещалось. Да, вы берете бутылочку покупаете дырочку на ней лучше увеличить потому что из маленькой будет очень долго водичка вытекать вот такая она по гибкости волосы у нее махер как я уже говорила блондинистые такие мягенькие густые достаточно их можно мыть шампунем кондиционером обрабатывать расчесывать детской расчесочкой. бровки нарисованы Глазки стеклянные, голубого цвета, реснички приклеены. Во рту есть десенки и язычок. Такие сзади она, сейчас покажу, как выглядит сзади, спинка такая симпатичная. Вот, головка у нее гибкая, то есть шея поворачивается. В общем, пампер снимать мы не будем. Вот. Такая куколка я вам показала. Скоро ожидаете мальчика еще будет. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайк. Я всем рада. Положительным, добрым людям. Всего хорошего. До свидания.